Представляем вашему вниманию журнал регистрации и освидетельствования сосудов, работающих под давлением. Сосуды, работающие под давлением, это объекты повышенной опасности. Поэтому они требуют квалифицированной эксплуатации, осмотра и ремонта, а также соответствующей подготовки для безопасного использования. Поэтому журналы регистрации и освидетельствования сосудов, работающих под давлением, необходимо заполнять и хранить в соответствии с правилами общего внутреннего документа оборота на объектах, где используется подобное технологическое оборудование. Данный журнал просто заполнений. Над каждым столбиком указано, какие именно данные необходимо вносить.